Отец, на, возьми. Спасибо. Вот, на еду тебе. Спасибо. Ну, я то, что мог, я просто сам, я безработник. Опять. Спасибо. Вот. По помойкам не лази. А? По помойкам не лази. А, ну, так, я вот. Я просто все, что мог, я просто сам подрабатываю, то на то так. Ну, вот. Просто Дай может тебе это, может тебе есть нечего. Как вот. А ты бездомный, что ли или что? Да, нет, не хватает. Не хватает? У тебя так то так-то вообще требовато хватит. Или что-то еще тебя взять? А? а? Или что-то еще тебя взять? Не надо! Просто смотри, как бы это.